Снимаем турбину, двигатель 3.0, дизель, значит суть какая? Этот данный двигатель БУК, на КАСБе, на КАССе, на КАС немножко по-другому, там полегче, соответственно будет интуитивно понятно, если, в общем, после буга будет более понятней, что надо делать, что нет. Первым делом, откачивайте антифриз с расширительного бачка. Грушей, шприцом, чем угодно и так далее. То Где-то около 2,5 литров помещается в бачок. Можете, конечно, антифриз слить снизу, как положено, но, считаю, лень. Лишняя работа. В общем, откачивайте. Далее, рассоединяйте вот эту трубку с радиатора EGR. Для того, чтобы подвинуть эту черную трубку водяную точнее охлаждение она мешает она мешает вытащить постель следующее откручиваете впускную э, приемную трубу от турбины вот. три гаечки далее откручиваете подачу масла турбины вот он у меня вот он убираете в сторону откручивайте саму постель назову ее так 5 болтов первый второй третий сейчас попробую обозначить четвертый и самый сладкий, самый сладкий, сейчас покажу, не знаю, получится или нет. Сейчас, наверное, чуть позже покажу, уже когда сниму турбину. Он находится он там внизу, и откручивать его надо. Вот с этой стороны, туда, битой М12 сплайн 12-лучевой звездой. Они все тут 12 лучевые. Стоят болтики. Вот такого плана. Один попался у меня, не знаю, родной, не родной. Сплайн М8, наверное. Желательно открутить трубку слива масла вон она находится вон. чтобы вытащить она там на резиновых уплотнительных кольцах откручивать вот вот тут а стоит болтик на 10 в принципе до него добраться элементарно болтик откручиваете и отверточкой Крепление этой трубки отводите в ту сторону, чтобы она, труба, вышла. Сейчас, когда сниму, более подробней объясню. Крутить вот этот датчик. Можете попытаться, конечно, его не выкручивать, а просто снять штыкерный разъем кому как удобно. Я предпочитаю лучше сделать больше, когда мне удобно делать, чем потом в неудобных, стесненных обстоятельствах. Я буду плеваться и материться, что что то, что что-то мешает. И переделать заново. Поэтому я предпочитаю. Может кто-то и не выкручивает эту штуку. Лично я выкрутил, чтобы мне было удобно. Штекерный разъем находится вот здесь. Вот здесь отключается вот здесь ее выкручиваете, образно. Откручиваете вот эту вот трубу, подающую воздух. Хомутик. Для того, чтобы ее хомутика раскрутить несложно, но для того, чтобы ее снять, надо снять два крепления. Вот одна торкс бита Т30 лучевая звездочка. И вон второе. Крепится вот с этой вот с этой стороны. Извиняйте за качество. Чертовски неудобно. Далее. Трубку когда сняли, она у нас вот начала ходить. Вот. И дальше уже турбину можно потихоньку вынимать. Вот таким образом. Значит, что самое интересное, не путайте двигатель Бук и касса. На буге ой, на кассе это делается гораздо легче. Сейчас чуть позже я вам продемонстрирую турбину ту и турбину эту и покажу разницу. Вот, сливная труба масло с турбины. Вот это колечко рекомендую поменять. Если что-то вдруг как-то где-то в полевых условиях и прочее, можно его посадить на герметик легким тонким слоем. Но только герметик берите не тот, что за 50 рублей, 150 рублей. Берите хороший герметик, который издирается не как резина лоскутами, а который приходится ножиком чистить чуть ли не как по белку. Такой герметик стоит рублей от 250 и дальше, выше. Вот, Чтобы потом, дай бог, сюда не лазить Чтобы не капало, не воняло, не текло масло И так далее, далее. Ну и поменяйте, естественно Под заливной трубкой Под штуцером Две медные прокладки Тоже считаю, что желательно поменять или обжечь, опять же, если в очень полевых условиях, можно там зажигалкой или на, газо... на газовой конфорке или паяльной лампой, внедрить обратно благо к ней доступ удобный, свободный, если подтюки масла будут, всегда можно поменять. Все, остального супер мега ужасного тут ничего нету. Вот болтик, который самый хитрый болт, особенно на шестых. А и, в общем, находится вот с этой стороны Самый хитрый болт, его частенько не видно До него, чтобы добраться, надо голову сломать Допустим, турбина у нас стоит вот так И с этой стороны вы залазите И выкручиваете вот этот болт Пока его не отдать, турбина не вылезет Как минимум Значит, предвижу вопросы Зачем снимал турбину, что случилось и так далее Поэтому сразу сниму на видео, чтобы не объяснять потом текста, не набирать. Значит, турбина словила клина. Из-за чего она словила, объяснять долго нудно не буду. Но, в общем, из-за плохой смазки она словила клина. Вот, вот это вот холодная часть. Сюда подается воздух. Крыльчатка. Вот она крутится ровно градусов на 15-20. Все, истопорится. Вот это клин. Теперь горячая часть. Горячая часть, на удивление. На удивление, крутится свободно, прокручивается. Но вал болтается весь во всех направлениях. Что туда, что сюда, что вверх, что вниз. Вот. Точно такая же ситуация и с этим. Вот. Если в бок люфтик маленький, то вверх-вниз она ходит. Не знаю, сейчас буду половинить, разбирать, смотреть, что там навернулось. Но предполагаю, что вал посередине. озяб, а дал дубу. Сейчас покажу разницу Буговской турбины. Это Боргвайнер. А на кассе сейчас покажу экземпляр Гаррет. Они, в принципе, по логике вещей взаимозаменяемые были бы, если бы не блок управления. На этой модели 4 пина подходят, штыки э -э контакта, а на той 5. Поэтому они разнятся. Вот. Вот это кассовская турбина. Вот это буговская. Разница в чем... Разница в креплениях. Вот видите, как выглядит вот это крепление. Вот. И как выглядит вот это крепление. То есть тут, чтобы ее снять, достаточно на кассе открутить. Раз, два, три, четыре, пять... 6. 6 болтов сдернуть сливную магистраль масляную все на буге это будет посложнее посложнее придется еще вот этот болт откручивать вот. снимать антифризную трубку как я уже сказал ранее так вот датчик видите расщелкивается точно такой же вот. и по блоку управления Блок управления и привод. Вот видите, на буге 4 контакта, на кассе 5. Далее, на буге вот такой привод. На кассе вот такой. То есть поставить одно от а другой не получается. Разница в приемной трубе, в креплении, в блоке управления и так далее. Состояние турбины. БУ, не БУ. Значит, смотрите. Вот заведомо исправная турбина. Шток дергаешь кверху. Люфтов никаких нет. Абсолютно. Двигаешь в сторону. Люфтов есть маленький люфт, но он по допуску с завода идет даже изначально на самой новой, нулевой, свежей турбине. Если у вас появился люфт кверху, ну и соответственно в бок ее начала болтать, видите, это значит ей скоро придет хана примерно так же и сзади вот. вверх вниз люфта никакого бок тяжело сказать может две десятки миллиметра ну, и тут уже когда она уже дубу дала в общем тут капец таким образом за качество видео извиняйте, снимал как мог